Всем привет, меня зовут Роман Переборщик, я руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга», и это наш подкаст о науке, в который мы приглашаем интересных специалистов из разных областей. А наш подкаст делается совместно с Московским центром инновационных технологий здравоохранения и «Метеохмозков». А и сегодня у нас в гостях Ирина Галеева, врач-невролог, сомнолог, главная специалистка клиники доказательной медицины «Рассвет» и авторка книги «Вынос мозга». Привет, Ира. Привет. Uh, расскажи, пожалуйста, подробнее, чем конкретно ты занимаешься. Как uh, врач я работаю в клинике, принимаю людей, которые приходят с разными жалобами. Чаще всего это головные боли и боли в спине. Ну, Самый распространённый. Да, практикующий врач, uh, также поскольку я сомнолог, сомнолог это врач, который uh, занимается расстройствами сна, uh, я работаю также с пациентами, у которых есть бессонница, храп и другие жалобы. Мне кажется, наверное, половина наших зрителей сейчас подумает, что им обязательно надо попасть к такому же специалисту. А вот можешь, пожалуйста, объяснить, а, так как расстройство сна – это, в принципе, ну, я не знаю, чуть ли не обыденная вещь. Ну, то есть я с трудом представляю себе человека, который вот как-то я не знаю, прям <laughs> спит идеально каждую ночь. То есть всегда есть какие-то там недосыпы, храп, еще какие-то вот вещи, которые мешают. А вот Как э, человеку определить, что ему нужно к такому специалисту просить? Угу. Хороший вопрос, чтобы развеять немножко ипохондрию вокруг нарушений сна. Например, э, бессонницу мы ставим обычно, когда есть довольно э, определенные критерии э, нарушений сна. Во-первых, Проблемы со сном должны длиться минимум три месяца, чтобы говорить, например, о хронической бессоннице. От трех недель, точнее до трех месяцев по разным классификациям, но мы в России чаще начинаем отчет именно с трех месяцев. Во-вторых, эти нарушения сна должны беспокоить человека каждую ночь, ну или как минимум три ночи в неделю. То есть если человек там, один раз понервничал перед собеседованием, например, перед экзаменом, или если он накануне выспался хорошо на выходных, и ему тяжело заснуть перед понедельником, это нельзя считать бессонницей. К тому же очень важно, что нарушения сна должны приводить еще и к дневным симптомам каким-то. То есть, например, человек должен быть... Э Рассеянным, раздраженным, сонным в течение дня. Если у него есть проблемы с засыпанием, но при этом ночью он высыпается нормально и чувствует себя хорошо в течение дня, возможно, это просто малоспящий человек. Есть такие люди, которым требуется меньше времени для сна. То есть, если человек поспал 4 часа и выспался, то это не расстройство? Да, если человек чувствует себя отлично после 4 часов сна, это нормально. Просто сейчас довольно популярно мнение после книги довольно известного ученого Мэтью Уолкера, который написал книгу Зачем мы спим и как мы спим, есть разные переводы. И он там говорит, что типа, если вы спите меньше 6 часов, это патология, таких людей не существует, всем нужно 8 часов сна, если вы так не спите, то вы умрете от рака и вообще от всего чего угодно. Но это неправда. Потому что в реальности существуют малоспящие люди. Они гетинетически запрограммировались спать 4-5 часов. Правда, таких людей мало, их 1-2%. Но все таки это довольно большое количество людей. И если такие люди прочитав такую книгу и услышав интервью этого человека, подумают, что «Ой, надо спать 8 часов», то они себе сами могут навредить, потому что, во-первых, они будут мучиться, страдать, потому что у них не получается заснуть, они э, будут высыпаться за более короткий период времени, будут переживать на этот счет, разовьет какой-нибудь невроз, который уже вторично может привести к реальной бессоннице. А еще важный момент, что... Человек просто будет тратить свое время зря, потому что время нашей жизни ограничено. И зачем там час-два каждый день тратить на то, чтобы находиться в постели, хотя это совершенно непродуктивно, может быть, для некоторых. То есть здесь у нас важный ориентир — это собственное самочувствие. Ну, то есть если человек, э, на, так скажем, не испытывает э, трудностей, связанных с тем, что он э, спит мало, то это, скорее всего... Просто его естественный ритм, на который он может не обращать внимания. Да, да, скорее всего, это так. А, а что касается там, храпа, вот, каких, вот в принципе, с какими жалобами основного к Вот именно вот, кроме бессонницы, которая угу. наиболее такая очевидная проблема, угу. я не знаю, там бывают ли какие-то случаи из-за разряда, там не каждую ночь снятся а, кошмары и тоже там, ну, то есть... Может ли человек с такой причиной обратиться к самологу, или это ему скорее к психологу надо обращать? Да, поняла вопрос. Ну, на две части его разобью. Во-первых, про храп расскажу. Храп — довольно частая жалоба. Ч люди приходят обычно не потому, что их самих храп беспокоит, а потому что на храп жалуется партнер по сну. Это сильнее мешает партнеру, чем самому человеку. И э, храп, на самом деле, не является патологией. Если это не приводит к нарушению дыхания во сне, есть, конечно, некоторые исследования, которые говорят, что храп может привести в будущем к нарушению дыхания во сне. Как это происходит? Почему вообще люди храпят? Потому что э, у некоторых людей, может быть, от природы увеличен такой язычок небной. Возможно, многие видели, например, у себя или в мульти, когда там часто рисуют такой язычок у персонажа, да, в том и Джерри, да, там. Э, кого-нибудь глотает, он за этот язычок держится, то есть знает многие, что это такое. И если посмотреть на свой язычок и, например, сравнить с язычками других людей, то можно заметить, что они отличаются по размерам. И у некоторых от природы он довольно большой, и когда человек засыпает, мышцы расслабляются, а нёба тоже имеет мышцы, то небо немножко опускается, язычок тоже немного опускается, и во время дыхания начинает колебаться, и возникает этот звук. Храп. Поэтому, когда а, человек хочет избавиться от храпа, ему предлагают этот язычок отрезать. Такая есть операция, у волопалата пластика. По травматичности она напоминает, например, тандилокотомию, удаление миндалин. Да? А, то есть такая амбулаторная в принципе, операция, ее проводят, и в тот же день могут человека отпустить. И довольно быстро человек после нее восстанавливается, больше не храпит. Часто храп еще с возрастом проявляется, потому что у нас ткани глотки, они как ткани лица, если начинает с возрастом овал лица ползти, то же самое с тканями глотки происходит, они провисают, и может возникнуть храп. Так вот, к чему это долгое вступление? Дело в том, что у некоторых людей с возрастом настолько может перекрыть вот эта мягкая ткань дыхательной пути, что он может начать в момент максимального расслабления задыхаться. Дыхание останавливается, человек пробуждается, мышцы снова в тонусе, и он снова может вздохнуть. Это он может даже не осознавать, но такие микропробуждения в течение всей ночи очень вредны, потому что, во-первых, Сон получается неполноценный, человек не высыпается, он высыпает в любой ситуации за несколько секунд. Это может быть опасно, например, для тех, кто едет за рулем, да, там, например, пробка или просто спокойная ровная дорога, он может заснуть и попасть в аварию. Это часто наблюдается у уже мужчин после 40-50 лет, потому что у них накапливается... Жировая ткань, в том числе верхней части тела, в том числе на горле, это тоже может приводить к обструкции дыхания. И, возможно, кто-то наблюдает там, у папы, у дедушки, что он садится в кресло перед телевизором и моментально выключается, начинает храпеть. Вот это как раз может быть симптомом апноэ сна. К тому же во время сна человек недополучает кислород, это вредно для мозга, для сердца, повышается риск инсультов, инфаркта. И для таких людей, кому невозможно провести операцию, она не всегда возможна из-за анатомических особенностей, там может быть и не быть избытка тканей. таким людям мы не можем предложить похудеть, потому что у них, во-первых, и так сонливостям тяжело заниматься чем-либо, у них и так нарушен метаболизм из-за недостатка кислорода, им тяжело худеть. Поэтому самым классным решением для людей с сопной сна является использование социальных аппаратов. Сипап – это такая маска, надевается на лицо, рядом ставится моторчик такой, который – компрессор, да, нагнетает воздух человеку, и когда э, считывает этот приборчик своим датчиком, что человек перестал дышать, он искусственно ему воздух нагнетает. Кажется такая ужасная какая-то машинка, да, как человек будет спать с этой маской, но на самом деле люди просто в восторге оказываются. от этого аппарата, поспав с ним одну ночь, они просыпаются впервые за много дней, выспавшимся – Точнее, даже за много лет выспались, чувствуют себя бодрыми, они начинают худеть, ничего не делая, не прилагая усилий, потому что у них улучшается состояние всех тканей организма, потому что кислорода получают достаточно в течение ночи и высыпаются. Короче... Классное решение для людей, у которых есть оплойсна. Но оно не у всех людей с храпом разовьется, так что храп это типа косметический такой дефект, и если это мешает партнеру, то можно провести вот такую операцию. Ну, то есть, это не от того, что а, есть какая-то, ну, в основном, а, если не брать пряний случай, не потому, что есть угрозы для человека, а чтобы а Партнер рядом спокойнее спал. Да, ну а часть это еще для здоровья партнера делается, потому что есть опять же исследования, которые говорят, что партнер, который спит с храпящим человеком, может э, получить тулоухость на то ухо, которое расположено ближе же партнера. Ведь храп он довольно громкий, там по громкости он чуть ли не с отбойным молотком конкурирует. Ну я не помню по децибелам, но вот что-то на таком уровне. Поэтому, ну здесь это как бы операция для здоровья партнёров получается? Realtà, люди... <звы <Balik> <звы> а, вот, просто я храплю, скажу страшный тайну, но я храплю не очень громко. -uh. <звы> а, то есть, мне стоит <звы> <звы> <звы> идти на операцию или могу сказать э жене, что не переживай, <звы> нормально все. <звы>, ну, если ей не мешает, если это не сказывается на семейных отношениях, ведь многие прям начинают ругаться из-за это этого. Да, да. ну это для здоровья самого человека обычно это не имеет какого-то значения. Только если появляются, например, остановки дыхания во сне, тогда могут ее проводить. Но, повторюсь, это не основной метод лечения, обычно используют именно сипап. То есть храп в целом большинство исследований считают ну, как бы вариантом нормы, скажем вот так. А какие вот. Про вторую часть вопроса какие в принципе еще существуют нарушения с нас, которыми приходят люди? Самое популярное это все-таки бессонница. Вот это прямо топ, я не знаю, 90% процентов и больше приходит с этим. А Еще часто приходят с нарушениями сна, связанные с поддержанием сна, то есть некоторые просыпаются посреди ночи. Это вообще нормально, то есть можно проснуться, сходить, попить водички, в туалет, но некоторые люди после этого не могут заснуть. То есть если вы проснулись и не можете заснуть в течение долгого времени, больше 15 минут, то это уже говорит о том, что... Есть какая-то проблема, чаще всего это такое тревожное недепрессивное расстройство, особенно когда человек не может заснуть, проснувшись в 4 утра, и все уже с нами в одном глазу, и это вот прям супертипично для депрессии. М -м -м. Интересно. Мне кажется, сейчас тоже половина зрителей такие. <связательно> Руку подняли. <поднимет. связательно> а Хорошо. А, а есть какие-то необычные вот, вещи, с которыми ты сталкивалась? Ну, то есть, мне э сложно представить. А, Но ну, а случаи, которые вызывали, скорее, удивление вот, про то, что, в принципе, это просто к чему вопрос? то что, как изучают, например, мозг, то, что а мозг изучают, когда в нем что-то не работает, у кого в случае какой-то травмы под человек и литский, ага, вот эта область травмированная, и она отвечала у него вот за это. это то есть вся история неврологии все так, знаете, а существует ли вот что-то подобное в области сна, когда а, какое-то необычное расстройство приводило к, к каким-то открытиям или ну, развитию вот этой науки? Угу. Вообще, сомнология, начнем с того, что она в принципе мега интересная штука. То есть мы изучаем такие вещи, которые обычно ложатся в основу там сказок, сказаний и так далее. Например... Э Всякие гиперсомнения, да, когда, типа синдрома спящей красавицы, когда некоторые люди, обычно молодые, спят по несколько суток, просыпаясь только для того, чтобы сходить в туалет или поесть, их невозможно добудиться. Или, например, сомнобулизм, да, лунатизм, когда человек начинает ходить во сне. То есть таких вариантов очень много, но клинически они, к счастью, встречаются довольно редко. То есть на там, не знаю, сотню, наверное, посещений сомнолога, именно вот обычного, да, большинство именно жалобы на нарушение сна, бессонницу. И редко приходят, например, с нарколепсией, с с принуждающие засыпания спонтанные, которые бывают у людей. Иногда приходят, например, с сонным пролечом. То есть... Довольно интересная такая штука, тоже в мифологии свое отражение имеет, когда человеку кажется, что у него на груди сидит демон какой-то и душит его. Хотя это на самом деле связано с пробуждением, в быструю фазу сна, когда у человека парализованы все мышцы, ради безопасности, чтобы он сам себя не травмировал во время сна. И человек просыпается, не может пошевелиться, мышцы грудной клетки тоже плохо работают, из-за этого ему кажется, что кто-то сидит у него на груди. И это легло, опять же, в основу вот таких сказаний, что там домовой или демон какой-то сидит на груди. Вот. А если человек, ну, тоже из этой же категории, просыпается, но он отлежал себе конечность, не может там пошевелить, там рукой, еще чем-то. Ну, то есть это и это повторяется, допустим, угу. человек там реально каждую ночь вот с таким угу. человек с такой жалобой человек прийти? Угу. может? Может не сомнологическая патология. А, чаще всего, когда человек жалуется на то, что у него не имеет рука во а, сне, это неврологическая проблема. Обычно это какой-то туннельный синдром. Туннельным синдромом мы называем, когда нерв руки, например, да, проходят в узком пространстве, похожем на туннель, например, в запястье или в локте, и в определенном положении этот туннель сужается, или при определенных заболеваниях, это может быть при сахарном диабете, при всяких артритах, опять же, сужается этот просвет, или анатомически у некоторых людей есть предрасположенность, и когда человек спит, например, вот так вот руку подложил под голову, и э, в долгом, долгое время нерв оказывается зажат. И когда человек просыпается, он чувствует в руке анемень, иногда боль. И это довольно опасная, на самом деле, ситуация, потому что если это слишком долго будет продолжаться, то нерв необратимый пострадает, и потом человек не будет чувствовать рукой, или слабость даже будет в руке, мышцы атрофируются. Поэтому, если есть такие симптомы, то лучше сходить к неврологу на обследование, могут предложить использовать специальный артез, например, на запястье или на локоть, который не дает сгибаться чрезмерно, или могут предложить, например, операцию, которая расширяет вот это пространство, где проходит мир. Расскажи чуть подробнее вот, именно про науку, uh -huh. сомнологию. То, что в чем, так скажем, вот ты говоришь, это очень интересная наука. Вот, yeah. а, большинство людей при ней наверняка чуть ли не первый раз в жизни, наверное, слышат а, и даже не представляют себе, ну, как бы окей, там, бессонница, а, там, храп, все понятно. Вот, а чем а, ну, скажем, занимаются академические сомнологи? Uh -huh. есть это Изучение мозга, вот, влияние сна на организм или что? Основной инструмент, который используют сомнологи, чтобы люди понимали, как это вообще исследуется, это полисомнография. Это когда на человека э, прикрепляется много-много датчиков, которые помогают отслеживать, как функционирует его организм во сне. Во-первых, это э, датчики, которые на голову надеваются, э, которые помогают считывать электрическую активность головного мозга. По э, волнам головного мозга мы можем понять, человек находится в состоянии сна или бодрствования. Также э, датчики приклеиваются ближе к глазам. Это помогает отслеживать движение глазных яблок, чтобы понять, какая сейчас фаза сна с движениями глазных яблок или без них. Может также датчик на подбородок э, и на щеке. Прикрепляться, чтобы понять, не скрипит ли человек зубами во сне. Да, Частая проблема – бруксизм, когда человек а, ночами скрижи, скрижащит зубами. Это может приводить к истираемости зубов, к травмам височно-нижнечелюстного сустава и, например, к болезненному напряжению мышц лица. Также датчики на грудную клетку надеваются. Это помогает отслеживать и частоту дыхания, и частоту сердечных сокращений, ЭКГ. А, что посмотреть, как меняется ритм сердца, это, например, актуально для тех же людей с нарушениями дыхания во сне, потому что ритм сердца может меняться в зависимости от того, хватает ли человек кислорода или нет. Также обязательно датчики на ноги а, надеваются, во-первых, тонус мышц отслеживается, поскольку в разные фазы сна он меняется, а во-вторых, помогает отследить, нет ли движения конечностей во сне, что также является патологией в определенной фазе сна. Давай перейдем к твоей э, более широкой специализации, а как врача-невролога. А, расскажи, в принципе, вот, чем а, ты конкретно занимаешься, вот именно как врач-невролог, а, или, может, про какую-то конкретную область неврологии, которая тебе наиболее интересна. Угу. Вообще, я занимаюсь не только нарушениями сна, чаще всего приходит ко мне с головной болью или болью в спине. И самая моя любимая — это, наверное, головная боль, мигрени, поскольку это самые сильные, частые головные боли, с которым вот, приходят люди. Вот я, э, так как, э, ну, наверное, не очень интересовался, но мне всегда было интересно, вот очень часто слышишь «мигрень», «мигрень». вот Чем мигрень часть от головной боли? Вот обычно человек. Uh -huh. в какой момент человек понимает, что у него мигрень? То есть в чем особенности э, этого заболевания uh -huh. и состояния, как правильно? Мигрень – это один из видов головной боли, то, то есть она входит во все головные боли. У человека могут быть как обычные, так сказать, головные боли. Мы обычно под ними имеем в виду головные боли напряжения, как самые частые головные боли. Но у мигрени есть свои, опять же, определенные критерии. Это обычно очень сильная головная боль, если оценивать по шкале от 1 до 10, где 10 – невыносимая боль. Это 7-8 баллов, но не обязательно. Может и 5-6 баллов быть эта головная боль при мигрении. Но у нее должны быть другие критерии, например, это может быть односторонняя головная боль, она пульсирующего характера, она ограничивает физическую активность, человек старается полежать потому что при физической активности эта боль усиливается с каждым шагом, наклоном, как будто сильнее голову человеку отдает. Также мигрень обязательно должна сопровождаться или тошнотой, э, с рвотой, или, может быть, света, звукобоязнью это когда повышена чувствительность к свету, к звуку, э, хочется зависеть шторы, чтобы никто рядом громко не говорил. А также иногда при мигрении бывают очень интересные симптомы, это называется аура при мигрении, предвестник мигрени. Он проявляется обычно зрительными нарушениями, это может быть смерцающее пятно перед одним глазом, которое 5-10 минут человека беспокоит, затем исчезает, и начинается головная боль. Иногда это могут быть двигательные или чувствительные нарушения. Например, не имеет одна рука, нога, может нарушиться речь, может быть, иногда головокружение, слуховые, обольнятельные галлюцинации. Занимаешься ли ты исследованиями мозга? Ну, то есть, вот, как невролог, или это касается не только нервной системы человека, вот именно связывающие, так скажем, наши конечности с мозгом. Не совсем поняла вопрос, как ученый я не изучаю, да, потому что я никакой научной кафедры сейчас не принадлежу, но когда приходит пациент, я его исследую, да, то есть смотрю у него рефлексы, чувствительность, исследования, которые он сделал, или назначаю исследования какие-то, чтобы, да, сложить полную картинку и понять, какой у него диагноз. Есть ли какие-то, скажем, тоже необычные случаи, с которыми сталкивается врач-невролог, которые его могут поставить в тупик. Вот. Ага. А, или у него принцип работы а, следующий, что он, если не знает, с чем он имеет дело, просто отправляет на дополнительные исследования, и там уже другие специалисты разбираются. То ага. есть как это? По-разному бывает. Обычно случаи довольно простые. Ну, по крайней мере, для меня, потому что я их уже довольно давно наблюдаю, уже, там, сколько у меня, 12 лет практики получается. А в рассвет вообще часто приходят пациенты с сложными э, историями, потому что мы как экспертная клиника, и я главный специалист клиники, и поэтому ко мне приходится с такой пачкой исследования, и я говорю, так, подождите, я эти исследования изучаю, и часто даже не удается с первого раза понять, в чем проблема, и мы с пациентом связываемся, я беру контакты, говорю, давайте я поизучаю, посоветуюсь с коллегами, потому что бывают реально какие-то редкие генетические случаи, которые там пару человек всего на всю Россию, и естественно, надо потратить довольно много времени, чтобы изучить, Литературу на эту тему, чтобы посоветоваться, например, там, с неврологом-генетиками или с неврологами-специалистами по нервно-мышечной патологии. Неврология очень такая обширная дисциплина, но в любом случае мы обычно находим причину, с чем то связано и пациента куда-то направляем. Но чаще всего, повторюсь, обычно понятно, что с пациентом, а если непонятно, то у нас есть так называемая топическая диагностика. Это когда при помощи осмотра, постучав там по коленочкам, по ручкам, посмотрев чувствительность и найдя определенные нарушения, это соответствует поражению в определенной области. То есть ты четко знаешь, что человек там вплоть до доли мозга или там вплоть до миллиметра на нервы, где находится проблема, но не всегда удается клинически понять, с чем-то связано, то есть, например, опухоль, травма, воспаление, что это такое. Мы поэтому часто отправляем на исследования, например, на МРТ, да, чтобы посмотреть, что там конкретно за сидит, и как человека дальше лечить. А бывает ли такое, что люди обращаются, например, там после какого-нибудь микроинсульта, то, что они там чувствительность конечности... Uh, но изменилась чувствительность или, наоборот, даже потеряли, или речь uh, стала невнятна. То есть бывают такие случаи, и можно ли человеку, от, uh, ну, может ли врач-невролог в такой ситуации что-то uh, ему посоветовать, как помочь? Uh -huh. Ну, вообще, микроинсульт не совсем корректный термин. Да, да. Uh, есть либо инсульт, да, у человека тромб или бляшка, закрыли сосуд, и погибла ткань мозга, и, соответственно, человек потерял функцию, за которую эта ткань мозга отвечала, да, нарушилась речь, как ты сказал, онемела рука, нога и так далее. А есть транзиторные шумические атаки. Вот их любят называть микроинсультами. Это как инсульт? но как бы демоверсия инсульта, скажем так, когда у человека, допустим, сосуд спазмировался, кровь перестала поступать к мозгу, а потом, например, гипертонический кризис, который вызвал спазм, прошел, сосуд снова расширился, кровоток возобновился, и мозг восстановил свои функции. И мы тогда не видим через 24 часа никаких то клинических проявлений, и не видим на МРТ каких-то изменений, то есть человек как бы здоров, но вот у него такое произошло, и мы, соответственно, можем принять какие-то меры, чтобы человек предотвратить этот инсульт, например, удалить бляшку, которая э, способствовала остановке вот этого кровотока из-за спазма сосуда. Вот. Но обычно все-таки микроинсульт это не амбулаторная неврология. Ко мне все-таки приходят пациенты которых жалобы такие не не угрожающие жизни. А есть еще неврологи, которые работают, например, в сосудистых центрах. Я тоже раньше в сосудистом центре работала. Именно с пациентами, у которых инсульт, которых привозят на скорых, и ты начинаешь им помогать. Конечно, бывает иногда и амбулаторно приходит человек с инсультом. Ну, не понял он, что у него инсульт. Да, онемела рука, но думал, ну, не онемела, онемела. Схожу там через недельку к неврологу. И ты, когда это видишь, ты уже по обстоятельствам решаешь, если это э, острый инсульт, например, человеку предлагает, вызвать э, скорую помощь, поехать в сосудистый центр, может быть, там еще, возможно будет провести тромболизис, чтобы растворить тромб, который вызвал инсульт, и человек восстановится функция. А, может быть, там уже прошло много времени, и здесь уже не имеет смысла его вкласть э, в сосудистый центр, здесь ты уже сам можешь исследовать его, и разобраться с причинами, почему у него это произошло, чтобы назначить лечение для предотвращения будущих инсультов. Расскажи про свою а, а, просветительскую деятельность. А, так как ты достаточно активно ведешь социальные сети, а, ты написала книгу популярную, а, вот почему ты занимаешься вот таким просвещением? А, дает ли тебе, ну то есть, что лично для тебя это дает? А, вот по какому-то личному просто порыва души, потому что ты просто не можешь этого заниматься? А, или ну, ты как-то начала и просто, так скажем, Занимаешься этим, что видишь, что у людей это требуется в пользуется каким-то спросом? Угу. Да, наверное, все сразу. Во-первых, мне в целом всегда было интересно что-то рассказывать людям про свою деятельность. Я про уже что рассказываешь? Как я рассказываю как раз про неврологию, в основном про всякие а, интересные случаи или, наоборот, про что-то суперпопулярное, что человек Многие люди испытывают, чтобы они себя могли лучше чувствовать, например, там развенчивают всякие мифы, почему болит спина или голова, как реально надо лечить мигрень, какие препараты не стоит применять. Ну вот все в таком роде. И я, наверное, еще в медицинском когда училась, я вела свой небольшой блог, и потом, когда появился Инстаграм, я увидела, что люди там пишут про медицину, я подумала, блин, надо так же делать. И вот как-то Инстаграм зашел. Потому что мне еще интересно делать такие э, ну, вот фор форматы визуальные, то есть мне интересно делать карточки в сторис, например, чтобы э, так подавать информацию в более простом формате. Про мифы у тебя есть? Я не знаю, там два-три uh, каких нибудь самых любимых мифа или, может быть, два-три uh, самых необычных случая про который ты писал своим о, подписчикам. Ага. Ну, я расскажу тогда про один любимый миф и про один любимый э, случай, который у меня произошел. Ну, любимый случай... Ну, давайте вот выберем э, случай с серотониновым синдромом. Немногие знают вообще, что такое бывает. Это когда у человека случается передозировка серотонином, гормоном счастья, скажем, ну, нейромедиатором. И довольно редко это происходит, на самом деле, хоть многие врачи опасаются серотонинового синдрома И не назначают, например, бедным людям с мигренью, у которых еще есть депрессии, которые пьют антидепрессанты Которые повышают уровень серотонина, специальные препараты, чтобы снимать приступ головной боли трептаны, которые используются при мигрень, потому что и трептаны, и антидепрессанты повышают уровень серотонина, Все-таки, таки О, всё, ты умрешь от серотонинового синдрома, хотя на самом деле... В чем заключается серотонин? А, заключается в том, что слишком много в голове становится серотонина, и у человека начинаются всякие неприятные явления, его начинает колбасить, сердцебиение учащённое, расширяются зрачки, а, ну, то есть крайне неприятно и потенциально даже может быть летальным, исходом это обладать, но на самом деле на практике это довольно редко встречается, прям вот казуистичные случаи и даже вот то, что опасается, то чего опасаются, многие врачи и не назначают бедным пациентам с мигренью специальные препараты от головной боли триптаны, если они пьют антидепрессанты, это неправильно, потому что даже up to date uh, <coughs> супер Крутой источник медицинских знаний говорит, что те случаи, которые мы наблюдали, когда у людей якобы развился серотониновый синдром от э, употребления триптанов и антидепрессантов, при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не серотониновым синдромом, а какой-то там побочной реакции. Так что не надо этого опасаться, пейте антидепрессанты и трептаны вместе. И я такая, ой, интересно, ну, наверное, серотониновый синдром никогда в жизни не увижу. Но тут я работала в 52-й больнице, которая занимается проблемами с почками Поступает туда пациент, у которого почки работают плохо, которому требуется гемодиализ и так далее. И ко мне поступает пациент, у которого почки тоже практически не работают, с какими-то очень необычными симптомами. И когда я проверила по критериям э, серотонинового синдрома, я поняла, что у него серотониновый синдром, и он реально начал недавно принимать антидепрессанты. И причем у него была небольшая доза, то есть доктор его учитывал, что у него не работают почки, но, видимо, у него настолько они плохо работали, что даже такая небольшая доза смогла вызвать серотониновый синдром. И вот этого пациента мы госпитализировали, и этот диагноз подтвердился. И так как это большая редкость, вот, рассказываю вам, не стыдно. Иногда бывает такой в практике, так что стоит об этом знать. Расскажи подробнее про свою книгу, в принципе, про авторство. Вот, mm -hmm. ты, у тебя была идея изначально написать, во-первых, о чем книга, Под, так скажем, расскажи чуть подробно. Mm -hmm. а, и а, так я сам просто занимался книгоиздательством, вот, я знаю, насколько это достаточно тяжело я делаю. А, и то, что хорошая книга пишется там ну, пару лет, наверное. А, некоторые специалисты пытаются и быстрее, Uh -huh. Но это все-таки такое труд трудотратное uh -huh. занятие, особенно если еще есть работа, публичная какая-то деятельность. А как ты в целом а, относишься к вот, этой своей, а, ну, является вот, ли а, ты в кинтхорге? Пишешь ли ты какую-то новую книгу? А, и, в принципе, какой отклик от аудитории ты получил, написав свою книгу? Uh -huh. Uh -huh. Так, опять много вопросов. Я... <смех> Чтобы потом молчать. <смех> да, окей, okay, хорошо. А, книгу я написала на самом деле очень быстро. А, я из, те... из той серии людей, которые очень долго прокрастинируют, а потом а, нахрапом делают большой объем работы. А, я изначально посчитала, что мне нужно сделать там 6 авторских листов а, это вроде бы 40 тысяч. Да, знаков то есть мне надо сделать э, 240 тысяч знаков и я как-то разделила ну допустим на сколько-то месяцев сколько мне дало издательство это как думаю о мне можно писать там допустим тысяча знаков в день отлично и я так каждый день прокрастинировала, пока мне не надо было там в день писать э, 2000 знаков 10 тысяч знаков в итоге дошло до того что действительно мне надо писать 10 тысяч знаков чтобы успеть к дедлайну который мне обозначило издательство и я там э, совмещаю у меня еще работа была с дежурствами тогда в банке и там я после ночного дежурства сидела еще там все писала эту книгу, то есть вообще там не спала несколько недель, но в итоге ее выпустила. Я ей... не сказать, ну нет, я недовольна, что тут говорить. Мне нравится книга интересная, суть ее заключается в том, что героиня, которая интересуется нейробиологией, она а, проживает свой день, а, едя на все через призму а, вот этого своего научного знания. И, например, она просыпается и она думает о том, какие центры мозга у нее проснулись, как их стимулировать при помощи там, кофе, а, сладкого завтрака и так далее и так далее. И вот так вот она через весь свой день идет попадает в больницу, потому что у нее там случилось на фоне стресса паническая атака, и она там общается с неврологом, с рентгенологом и рассказывает всякие штучки из жизни врачей о том, как функционирует больницы, как работают неврологи, точнее рассказывает там другая уже героиня, которая с ней пересекается. Ну то есть, блин, я вот не знаю, мне нравится такой формат повествования, когда не просто факты накиданы, а это как-то связано с жизнью, есть какое-то повествование. Отклики, ну кому-то нравится такой формат, кому-то нет в основном, поскольку читают мои подписчики, которые любят что-то такое, не знают, какие информацию подаю, они остались довольны. Хотя, ну, наверное, с литературной точки зрения это супер банальная книга, потому что там простое линейное ну, повествование, да, да, то есть, да, то линии, то есть и это и чисто линия. вот чтобы подать вот так вот информацию у меня было сделано. А не думал сделать а тогда более закрученный сюжет какой-нибудь там с романтической. А линией? А у меня, кстати, вот там все. есть романтическая есть? линия, потому что ну как же без романтической линии? Мне вообще не да. книги читать, ну то есть ну поп конечно интересно, но если там романтическая линия, мне кажется, это все становится намного круче. То есть там такая тонкая романтическая линия идет и я прям кайфу, когда мне подписчицы пишут и говорят, типа, а что у них было в итоге? Я такая, yes, они поняли, что это романтическая линия. Отлично. А я сейчас пишу вторую книгу, и я там сделала более закрученный сюжет, и я думаю, блин, не слишком мне много там, конечно, графоманства такого, и не слишком мне мало науки, это будет уже книга про сон. Не буду спойлерить, потому что не знаю, как к этому издательству отнесется, но. А, хотя бы кое издательство? Как Эксмо? Угу. А, я просто у него. Там... А, был Бомбора. Бомбора. Бомбора. Бомбора. Бомбора. Ну не знаю, кстати, под какой серии будет выходить книга моя? Вот. И вообще, я надеюсь, что это не запрещено говорить, что она выйдет. Наверное, нет. Наверное, нет, просто не, не... <laughs> да. Ну, все, отлично. Ты меня успокоил. Если ты ее сдал. Да, хорошо. Да, надо тогда поднапрячься, потому что на самом деле уже сроки я. Срываю, но тут это обусловлено что сам понимаешь, все ситуации, да, которые происходят. Но мне очень нравится мое издательство, потому что они очень нежно относятся к авторам своим, потому что понимают, что творческого человека нельзя подгонять, и а это так не работает. Это классно. Есть ли у тебя какие-то, так скажем, ближайшие творческие планы, вот, кроме книги? Вот, а делаешь ли ты какие-то... ну Видишь ли ты развитие своего в своих социальных сетях, в каком-то новом uh -huh. направлении? Или в профессиональном плане ты нашла вот что-то, вот, что ты видишь, вот, так скажем, в перспективе там, на ближайшие несколько лет, как центр своих интересов? Uh -huh. Вообще, я очень мечтала быть сомнологом и очень стремилась обучиться именно на той кафедре, где я училась. Я училась на кафедре медицинского сна, Uh, в больнице Кожевникова, это Сеченский институт, uh, и хотел попасть именно к Полуэктову, довольно известный ученый, сомнолог, он написал книгу «Загадки сна», и я просто тащусь от его лекций, и очень хотела попасть к нему на учеббу, даже лично ему писала письмо, то есть, когда у вас там будет учеба, тут начался ковид, и все это как-то переносилось, и вдруг мне приходит от него письмо, это через год, наверное, после того, как я ему написала, что типа, вот мы начинаем курсы, и я тут же там Записалась на этот курс, прошла, получила сертификат, это было супер классно, и я, наверное, ходила в эйфории там год, и сейчас думаю уже, ну надо что-нибудь еще новенькое, короче. В неврологии можно бесконечно расти, потому что там же есть демилизирующие заболевания, нервно-мышечные заболевания. В общем, эпилептология, да, детская, то есть тут много куда можно и расти, я бы пошла в эпилептологию, еще поучилась для начала, потому что довольно часто это все встречается. Мне интересны еще различные деменции, да, это такие геронтологические направления, неврологию пожилых людей, болезни Альцгеймера, паркинсонология, вот это все, это классно, интересно. Ну, население взрослеет, поэтому это актуально. По крайней мере. А в творческом плане? В творческом плане надо книгу дописать. Я сейчас заинтересовалась съемкой видео. Начала в Инстаграме снимать Reels, то есть закупила себе оборудование, там, свет и так далее. И поскольку мне это очень понравилось, я думаю, что можно будет попробовать пойти на Ютуб. Вот. Но все это, самое конечно, главное... время требует очень вот много. Самое главное это... — стабильность. Угу. Так как иначе можно... Растерять аудиторию. Не да. перегружать себя социальными сетями тоже опасно. Да, да, согласна. Тут, ну, вообще, у меня просто и так очень большая нагрузка. Получается, у меня работа, блог. У меня еще есть своя команда психологов, в которой мы тоже помогаем развиваться, поскольку неврология связана с психиатрией в целом, и многим моим пациентам нужна помощь психологов. И поэтому мы собрали компанию психологов и ведем соцсети для нее, там рассказываем тоже полезное про док-псих. Расскажи, mm -hmm. почему? Ну, вот это вот, так скажем, предпоследний вопрос. Mm -hmm. а, почему в принципе, ты решил заняться именно неврологией. То есть а, как твоя жизнь, какой-то так сложилась, что ты решил, что это именно то, а, чем ты хотел бы заниматься это как в комиксе, где ученого спрашивают, зачем вы это изучаете. Один говорит, чтобы двигать науку ла-ла-ла, а другой говорит, потому что это офигенно, да. И вот что-то из этой серии, потому что, блин, реально неврология – это очень классно. Там… Все заболевания, они ну, просто какая-то средневековая дичь. То человек там начинает в какой-то пляске святого вида плясать, то у него рука его не слушает, сотворит какую-то дичь. Ну, то есть это реально очень интересно. Вот взять ту же сомнологию это все очень похоже на какие-то э, сказания, вот да, реально, да? Да-да-да, очень классно. И последний тогда о чем ты сегодня будешь рассказывать э, в нашем лекторе? Сегодня буду рассказывать как сомнолог про разные лайфхаки, как человек может помочь себе э, лучше засыпать быстрее, да, быстрее просыпаться, чувствовать себя бодрее. Сколько вообще человеку нужно спать, какой должен быть нормальный сон, чтобы немножко так и снизить тревожность человека э, по поводу того, нормально у него сон или нет. Немножко нормализуем разные вариации у разных людей. Спасибо, что я сегодня пришла. Надеюсь, вы посмотрите не только наш подкаст, но и лекцию. Все будет на нашем YouTube-канале и группе ВКонтакте. Так что смотрите и до скорых встреч. Спасибо. Спасибо.